Тоже, ребят, всем привет, с вами Warhammer четвертый сезон ПКТ Лиги начинается у нас с Нидерландов, страсы, наверное, которые я больше всего ненавижу теперь, и в принципе, где у меня никогда, наверное, не получится нормально пройти квалификацию, потому что вы в данный момент смотрите последнюю мою попытку. Лучшее время у меня за это время было только минуту 0,9 и 5, по сути. И что же? 17 стартовая позиция. Наверное, ниже я еще никогда не был. Причем в лигах, где, как бы, равно ну, равного уровня у меня соперники в топе. Но вот как-то Нидерланды у меня прям не влюбились. Плюс вот во второй секторе. Особенно я не люблю тех, кто сбивает эту 50-метровую табличку, от которой надо, по сути, тормозить. И приходится тормозить чаще всего наугад. Да, ты можешь угадать, иногда нет, но по итогу я везу какую-то просто хрень по отношению к своему к самому первому кругу, когда трасса была не накатанная. И по итогу я понимаю, что если я улучшу, то лучше просто, ну, на копейки, которые мне все равно ничего не дадут. И надо было готовиться уже банально к гонке. Перед гонкой, на самом деле, я, ну, сказал менеджеру, что я буду ехать, скорее всего, на медиа, но он мне сказал то, что почему бы не стартовать тогда на харде. И вот этот мув, скорее всего, даст тот эффект, который получил на старте. Ну, начнем с прогревочного круга, на котором я выясняю то, что меня еще Шадрин стартует на харде. По поводу того, что почему я 14 стартую, У нас три человека зашли в лобби уже, когда шла квалификация. И в этой замечательной игре, когда кто-то точнее, уже когда идет квалификация, и кто-то заходит, он со автоматически стартует с последнего места. На прогревающем круге ребята решили уже посоревноваться, по итогу часть народа, как и я, получает дисквалс, и, соответственно, я теперь стою на холодных картах и буду стартовать на них все. После квалификации я думал, то что ситуация хуже быть не может, но по итогу, оказывается, может. Ну и вот мои комментарии по поводу этого. Блять, люди, блять, хуи на блюде, вы, блять, чё, не можете разъехаться на... Прогревочным! Карл, прогревочный круг, блядь! Кто вас заставляет, сука, топить тапку в пол, блядь? Блядь! Слов нету. Сука, аккуратно стартанули. Держите, блядь, расстояние в корпус желательно. Все, блядь. Не, блядь, мы будем, блядь, там, самыми умными, самыми быстрыми, блядь, стартовать, блядь. Блядь. Ну ладно, переходим после бомбления к старту, где у нас столкнулся один из редбулов из-за того, что он не смог все-таки перезайти. Ну и что же, стартуем мы с Шадрином достаточно хреновенько, но я отыгрываю, конечно, позицию от Вильямса, он немного проигрывает позицию, пытаясь по умноженному радиусу пройти, не получается, но он самое главное, я прошел выжил в первом повороте. Дальше у нас происходит небольшой замес среди пилотов уже в третьем повороте, там разворачивают пилотов, и я уже выхожу на десятую позицию после старта с 14 -й. в принципе да, неплохо, заключение того, то, что шат помочь. также уходит на девятую позицию, мой противник на хардах. И если я не ошибаюсь, в этот момент мы были первым и вторым, кто ехали на альтернативной стратегии среди э, пилот второй десятки, по крайней мере уж точно. Приди, скорее всего, только у нас были софтовики. Ну и что же, ВСК у нас потихоньку заканчивается. Ну резина, конечно же, не прогрета, поэтому мы будем с Шедрином активно огребать против позади идущих пилотов, в особенности тех, кто идут на софтах и к этому надо было готовиться. Шадри немного прибавляет скорость, потому что у нас уже дельта очень хорошая в плане того, что она у нас с большим идет запасом, мы начинаем разгоняться уже в конце второго сектора и теперь самое главное было обойти Шадрина и выйти тем самым на девятую позицию, ну и постараться удержаться за софтовиками и уже пытаться может быть кого-то из них опережать, когда у вас софты уйдут в один момент, все-таки софты на Нидерландах не особо долго живут за счет того, что у нас есть весь эта такая улитка, состоящая из первого сектора конца первого сектора и середины второго сектора, просто вот один сплошной правый поворот и за счет этого левая резина спереди в особенности начинает просто про после прохождения всей дистанции этих гореть банально. Но посмотрим, кто из софтовиков впереди сможет справиться с повышенной температурой на левом переднем колесе, кто. Нет, в данный момент я продолжаю преследовать Шадрина. Позади Суоркин на софтах начинает уже очень так бодро отыгрывать время, потому что все-таки он на софте, мы с Шадрином на хардах, которые только-только начинают нормально, так сказать, работать, но все-таки до софтов и медиумов им еще далеко. Вот банально Суоркин 2 десятки отыграл за правый поворот один. Потом он еще ближе ко мне подъезжает. Я вот, кстати, этого даже не замечал. Ну и тут он просто банально давит, но на самом деле я еще и так очень плохо зашел в поворот, по итогу оставил очень много места и без проблем с уоркин проходит. Я тут на самом деле еще и пытаюсь зачем-то с ним фаситься. Только сейчас думаю, зачем я это делал. Хотя на самом деле это мне не стоило делать, тратить батарейку, которая в Нидерландах очень важна. И умение работать с батарейкой на этой трассе просто это выиграет вам очень много позиций и времени, в принципе. Потому что батарейка здесь на круге, ну, она никак, в принципе, не регенерируется нормально. То есть, если вы будете очень много ее тратить, то вы просто останетесь с нулевым зарядом и будете всю гонку ехать с ним. Пока вы там может боксы не заедете на регенте, там процентов 20-30. Ну и кстати, да, тем временем у нас с Worke проходит шадрина, начнет еще и бороться, бок о бок. Но на выходе все-таки софты есть софты. Мы теряем позицию с шадрином. Но, в принципе, окей, это софт, и поэтому особо переживать незачем пилот рано или поздно пьет в боксы плюс у него рано или поздно что сдавать эти софты а харды на самом деле в Нидерландах очень хороши тем то что начинает очень хорошо работать уже после пятого на шестого круга если вы стартовали и соответственно он очень плохо так сказать изнашивается что очень хорошо и в принципе не перегревается самое главное как и другие типы резины в конце четвертого круга в начале пятого я уже обхожу шедрена на старт-финишный прямой за счет дреса которого не было у Шадрина, но мы продолжаем бороться еще и бок о бок после первого поворота и уже в третьем я выхожу вперед, и самую главную задачу я сделал, я вышел вперед по отношению к нему. Ну и что же, теперь начинаем ехать дальше. Лидеры, конечно же, уже оторвались к этому моменту, что печально, потому что догонять их будет очень и очень сложно. Даже если считается, что я еду на альтернативные стратегии, все-таки не исключено то, что может что то пойти на стратегию софт Medium, потому что у нас выходит СК, так как разложился у нас гриден в середине второго сектора, ну и не буду томить тем, как у нас шло ЛСК. На восьмом кругу у нас дается рестарт. Но позади у нас происходит достаточно интересный момент. То, что Шадрин вылетает из игры, потому что у него отключили свет. Его в этот момент обходит Илья Кочев. Из-за этого бот, который управлял болидом Шадрина, замедляет позади идущую группу. Так как бот думает, что окей, перед ним едет тот, который должен быть на этой позиции. И начинает очень сильно замедляться. По итогу это выигрывает мне просто большое количество времени до позади идущих две секунды уже до Ильи, все-таки у него сейчас свежий воздух и он может спокойно меня догонять. Мне же приходится немного тут страдать на хардах, потому что грязный воздух плюс харды, и это на самом деле очень и очень печально. Ребята на софтах пытаются, конечно же, отъехать, наверное, один круг у них будет преимущественно до мной, но дальше уже софты будут, наоборот, уже проигрывать хардам, потому что все-таки это софты и уже их годность подходит постепенно, постепенно к концу. Все-таки на софтах тут можно доехать, конечно, до пятнадцатого круга, чтобы прийти на медиумы, но вот Вопрос в том, какой у вас будет износ на медиумах и сможете вы доехать до конца, потому что эта стратегия на самом деле не для всех. По крайней мере для меня уж точно не подойдет. То, что уже пытался в, на одном этапе в Нидерландах это провернуть, ну и как-то оно не вышло. Поэтому для меня хард-медиум здесь будет уже более-менее привлекательным. Да, можно было бы в конце пойти на софты вместо медиумов, но в тот момент я думал, то, что все-таки медиум будет лучше в том плане, что он не будет так сильно перегреваться, как софты. В общем, первый круг у нас проходит после СК. Потихоньку Илья ко мне подъезжал, но уже через круг уже он перестал активно ко мне подъезжать, и наоборот, застрял там и начинал уже даже потихоньку отваливаться. Зейдерс отвалился до предыдущей группы. Он решает заехать на пидстоп. К сожалению, в этот момент у нас не было еще включен ДРС, только сейчас на один круг разрешают. По итогу я старфич, что прямо проезжаю без ДРС. Конечно, обидно, но. Окей, с этим можно жить. Теперь надо просто догнать предыдущую группу, которая едет на уже убитых софтах и которые уже просто начнет активно терять банально уже за круг сворки теряет две десятки по отношению ко мне и при этом он еще шел в слеп-стриме местами напрямых конечно да и вороту, конечно играл свою роль но все таки харды сейчас начинают идти быстрее чем софты и в плюс я уже начинаю даже улучшать время по отношению к своему лучшему то есть харды при этом еще и меньше уходят что очень хорошо для меня было в начале пятак обхожу с Уоркином за счет слепстрима и Дреса в этот момент также еще и Твайлот уже пошел на пидстоп и соответственно я уже ухожу на первую позицию ну и теперь мне надо было поехать 7 кругов и за эти 7 кругов желательно как-то оторваться от позади идущей группы лидеров которые уже перешли на харды, кто на меды как Твайлот и соответственно постараться сохранить эту дистанцию и перейти на медиумы и догнать и возможно побороться даже за первую позицию своркин также потом заехал в боксы. На 21 кругу отрыв до Твайлта у меня как был 9 секунд после его песопа, так и остается, что меня очень сильно радует, потому что это показывает то, что на хардах я показывал очень хороший темп, уже на убитых даже хардах. Заезжаю в конце 22 круга. На самом деле, в этот момент я думал то, что надо было все-таки на круг пораньше, чтобы все-таки на хардах не так уж сильно терять, потому что они уже были очень изношены, и круг я уже поехал за минуту 14, хотя до этого обычно ехал минуту. 12 минут 13, вот где-то так в этом пределе. Выезжаю я после боксов на пятой позиции, что очень хорошо. Передо мной едет пилот на старых хардах, на альфе, плюс 5 секунд штрафа. Но 5 секунд штрафа это означает то, что он делал контакт, где-то под СК был у него. И скорее всего, эти 5 секунд снимут. Поэтому надо как можно было скорее его догнать и обогнать. Ну, потратить один круг, минимум мне на то, чтобы прогреть медиумы батарейки у меня было очень мало и надо было понимать то что использовать ее надо только в крайних ситуациях чтобы уж конкретно прям обогнать пилота потому что опять же батарейку я уже не наэкономлю больше в середине гонки кто-то опять сбил табличку о 50 метрах но благо вот более менее уже привратился к этому повороту к торможению и поэтому плюс минус уже не пролетал точку торможения ну и что же, потихоньку догоняя предыдущую Альфу уже две десятки я спросил от него с старта круга, но все-таки надо было как-то вот быстрее к нему подъезжать. Шесть десятых уже на выходе третьего сектора, к сожалению, проиграл. Ну и что же, выход на старт финишную прямую у меня будет ДРС, и как видим, мы Тимур начинает очень быстро, так сказать, отваливаться. Очень плохо он прошел предпоследний поворот, из-за чего я сразу же решаю его атаковать, потратив большую часть ЕРСа, чтобы не съехать уже в следующий круг весь 24 круг за ним и ждать опять же старт финишной прямой. Выхожу вперед, соответственно, начинаю тут же от него отъезжать и уже к концу 26 круга я начинаю догонять группу лидеров, состоящих из трех болидов. Но, к сожалению, заряда батарейки у меня мало и надо понимать то, что если я даже их догоню, шанс, что я смогу с кем-то из них побороться, достаточно невелик. Да, у меня есть преимущество в резине, но на поворотах на этой трассе очень сложно кого-то обогнать, потому что она очень узкая да у меня есть преимущество в прохождении поворота по скорости но тут же будет еще и грязный воздух играть роль ну короче шансов обойти кого то у меня не шибко много в конце 28 круга я смог уже точнее в начале 28 круга все таки войти в зону дресс Передо мной карасик и файргай начинают бороться за вторую позицию что мне очень на руку потому что они тем самым теряют время и я за счет этого очень быстро к ним подъезжаю особенно к файргаю и уже в конце 29 девятого круга я шел буквально за ним и вижу то что у меня есть тут батарейки но у меня тоже ее не особо много было тут я немного ошибся на торможении но за счет такого широкого прохождения у меня было преимущество в скорости на выходе я буквально уже сидел на хвосте у файерга и надо было его как можно быстрее обойти чтобы иметь возможность хотя бы побороться еще за вторую или вообще первую позицию ведь все-таки твайлайт шел на медах а я знаю то что на медах тут ну достаточно некомфортно становится, когда они очень сильно изнашиваются, но тут все-таки все зависит от пилота, как он водит, может быть, тварь от очень его вел все время болит, чтобы не тратить лишний раз резину и тем самым на экономить там 4-5%, процентов, может даже больше. ну и как я потом выяснил под конец гонки, у него вообще был там только 70% процентов за 20 кругов дистанции. в принципе неплохой такой износ у него был. ладно, вернемся немного в гонку, тем временем у нас Фергай потихоньку отстает от Карасика, и мне было бы очень хорошо, бы если бы Файр все-таки отстал больше, чем на секунду, чтобы он точно не получил ДРС на старт стартосфинишной прямой, чтобы мне было намного проще прийти Файер, чтобы не использовать, прям ЕРС, а наоборот, сэкономить. Но все-таки этого не случается. Но я очень хорошо выхожу из предпоследнего поворота и решаю использовать прям полностью весь оставшийся ЕРС, чтобы обойти Файргая на стартосфинишной прямой. И у меня это, в принципе, без проблем получается. Уже в конце первого поворота я выхожу на третью позицию, что очень хорошо, но ЕРС у меня нету. Ну и при этом я понимаю то, что FireGay атаковать меня уже точно не сможет, потому что в поворотах ему будет очень сложно за мной удержаться уже на изношенном харде. К началу 33-го круга я догоняю пару лидеров, ну и теперь был главный вопрос, сколько у каждого из них стоит ЕРС. И если забегать немного вперед, то по ходу 34-го круга, 35-го круга я ни разу не видел, чтобы у них у кого-то хоть как-то моргал сзади индикатор о том, что, идет... то, что у них меньше 10%. И это означало только одно, то что ребята будут бороться, скорее всего, только на последнем кругу. Либо же Карасик просто попытается удержаться за Твайлотом, чтобы остаться на той позиции. Но я тем временем предпринял решение пока что подождать с атаками. Тут я еще ошибаюсь, когда был очень близок к карасику. вот И решаю то, что надо зарядить себе батарею по максимуму к последнему кругу, потому что я уже не рассчитывал побороться за первую позицию. Все-таки резина уже была хоть как-то под изношен, у меня за 10 кругов дистанции. Да, она более свежая, чем у двух впереди, но все-таки износ есть износ, и грязный воздух также уравнивает наши шансы на какую-либо борьбу. Ну что же, выходим на старт-финишную прямую, у карасика и твайлта никак не загораются огни, значит у них зарядки уже точно больше 10%, скорее всего, даже больше 20%. У меня к этому только лишь 20%, и я надеюсь, что я смогу еще зрить хоть как-то до 25%. Но будем приходить уже все-таки к последнему кругу, когда у нас начинается фаза, так сказать, атаки, я пытаюсь как-то догнать Карасика, у него все-таки ЕРС заканчивается уже, соответственно, у него меньше 10%, но он отстает от Твайлета, и я понимаю то, что уже борьбы между ними не будет, в лучшем случае я смогу это то навязать борьбу к Карасику, но не факт, что я смогу как-то ее выиграть, потому что у меня меньше ЕРСа, чем у него, ну, в принципе, у нас плюс-минус одинаково сейчас по ЕРСу, но и спецификация трасса такая, то, что здесь очень много среднескоростных поворотов, из-за чего грязный воздух играет большую роль, да и плюс трасса местами узко, где бы хотелось обогнать, ну, либо просто где-то давить, но все-таки торпедировать оппонента это такое себе. В конце второго сектора я догоняю уже Карасика, очень близко к нему иду, и было бы у меня чуть больше ЕРС, а, может быть я смогу бы побороться на этой прямой, но все-таки он тоже прожимает ЕРС. Пытаюсь я по внутренней траектории пойти, но все-таки это для этого надо было чуть позже тормозить и торпедировать тем самым Карасика. Ну, тем самым, в общем, я могу получить штрафы, которые мне по итогу бы обосрали окончательно все позиции. То есть, может быть, день там был бы четвертым после штрафа. То, что это гарантированно бы уже штраф себе его торпедировал. Ну и по итогу, Почти. окей. Третья позиция, стартовав с 14 позиции. В принципе, неплохо, так как я начал сезон. С дерьмовой квалификацией, но с достаточно хорошей гонки, в которой я, наверное, впервые проехал без единого даже предупреждения. В общем, да, как-то Нидерланды у меня не очень хорошо идут. На этом все, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов. Подписывайтесь на канал обязательно. И всем удачи. Пока-пока.